Всем доброго времени суток, с вами Катамхали. Так, корабль, правильно этот называется, я думаю, Святой Винсент. Карта Слезы Пустыни, игрок Ли Н. Да, можно сказать, что фланг бросили, ну, но... Маловато, конечно, да? Он линкор, десминец, которые были здесь на фланге в начале... Взяли, ушли зачем-то. Да, один из миниц сначала пошел на центр, потом почему-то развернулся, идет обратно на точку. А это вон зоркий, по-моему, есть неплохое попадание на 20 тысяч урона, выхватывает Салим. Да, неприятно вот так в начале боя, конечно, получать такое попадание, да, сразу теряешь почти половину прочности. Но в принципе Салим уже там. Восстановился, но все равно. Чего делают эсминцы? Да, он Магадор тоже. Вот некоторые на эсминцах играют. Прям настолько боятся попасть в засвет. Что играют до такой степени аккуратно, что в бою практически не проявляет никакой эффективности. Зато вражеские уже вон точку Б захватили, точку А захватывают. Эсминце занимается чем-то непонятным. Но один единственный вон на правом фланге. Точку С берет. Еще один зал по Салему. эсминец с точки убежал, захватывать не стал. Чего он испугался? Сидел там в дымах себе тут. Опасности для него вообще никакой нету, если с этой стороны посмотреть. Ну, он конечно, об этом не знает, но... релесок поблизости нету. Союзные эсминцы занимаются какой-то фигней вообще, то есть там просто прячется, ничего не делает. Какое-то безобразие форменное. Уже четвертый, по-моему, залп посали ему. Тому все не имется. Он настреливает, но ничего сделать не может. И прочности у Винсента вообще не отнял. Отправился в порт. Наконец-то хоть один эсминец родил. На центр зашел на точку Б. Чем занимается Зорки до сих пор мне непонятно. Он сидит за островом, из ГК не стреляет. Ну, торпеды, естественно, ему кидать тоже некуда. Не знаю, может, ему в туалет приспичил. Он так за островок встал, спрятался, ушел, Да, сейчас вроде он начал двигаться в сторону точки А. Иногда наблюдаешь за некоторыми союзниками и просто... В легком шоке. Что, зачем и как они делают. Иногда это просто загадка. Зал по Смоленску. С 18,5 километров. Я жду, жду, когда снаряды долетят, но, по-моему, они уже долетели и ни один в цель не попал. Ну, с такой дистанции, по такому маленькому кораблю, конечно... Мало шансов выбить что-то хорошее, да, учитывать, что корабль маленький, еще разброс там. Дай бог один-два снаряда, если залпа попадает. Ну, тут вообще ни одного, да, там небольшое изменение курса или скорости, и все, уже с упреждением проблемы. Залп по Кремлю. Ну, зато две точки под контролем. Команда по очкам пока что впереди, но это благодаря тому, что еще был уничтожен один крейсер. Уже идет седьмая минута, вот счет наконец-то размочили. Смоленск уничтожил Наполе. Зорки так и занят непонятно чем. Но вот на этот раз по Смоленску удалось попасть. Ну, как по закону жанра, легкая броня да, <танкуют> танкует за счет своей, так сказать, не особой толщины. Снаряды проходят просто насквозь, но на минимальный урон. Уже на опасную дистанцию подошел Кремль Надо, мне кажется, борт убирать Ну вот врага Смоленск готов Хватило одного сквозняка И минус союзный Советский Союз, Ямагири постарался Ну не мудрено Сколько там у Емагири 18 торпед за зал. Сейчас есть возможность Фраг подрезать Винсент мог бы уж по нему и не стрелять. Там и так союзники подобрали, добрали, но... То вроде и стрелять-то больше особо было некого. Ну, может быть, и было, но это заняло бы времени, да? Надо разворачивать орудие. Вон корпус, например, Такахаси Хаси тут... Тоже мечтает получить в борт. Не, начал отворачивать. Теперь... И... В принципе, успел. Но все равно получил там на десятку. Да, без цитаделик, но больно. Счет пока что 3-3. Команда впереди, ну, пока что благодаря только двум захваченным точкам против одной противника. Ну, сейчас он с точки А там потянутся на центр, а там надежда на кого, да? Непонятные два эсминца, этот Зоркий, который там что-то так крутится около острова. И Магадор, который есть как вариант, что он сейчас отправится в погоню за авианосцем. На этой пляши пропал. Может он я, в принципе, наверное, спикировать, попробовать сейчас. Зал по Да, пока до сих пор непонятно, какая из команд победит. Все, в принципе, на равных. Ну, почти что. Неудачно. Один снаряд попадания в ПТЗ и... Без урона. А тем временем уже прошло почти половина боя. Вот, пожалуйста, Ямагири уничтожает еще один союзный корабль. На этот раз Сиджонг. Как он там называется? Короче, наверное, панезиатский крейсер 9 урона. уровня. Вот, надо сейчас сосредоточиться, добрать Гросса. Ну, добрать, да, у него там всего 45-46, он еще ремку включил. Ну, тут есть цель поудобней, хоть она и дальше, но зато идет бортом. Республика Ямагири. Ямагири где-то все-таки подставился. Минус Ямагири, 4-4. А ли он там уже отремонтировал. Немало так проще. О, еще минус. Вот Магадор, пожалуйста. Магадор ничего не сделал. Я вот пропустил момент, где он слился, что он пытался сделать. О, ну не, это я не верю, что он попадет по удалому. 17-18 километров по эсминцу, да еще по, -по, по удалому да, он, название говорит само за себя да, надо сейчас спасать авианосец минус авианосец, конечно, для команды будет сейчас не лучший вариант тем более уже проигрывают два корабля Да, если удалой будет маневрировать, даже с такой дистанции попасть проблематично, но уже более реалистично, чем с 18 километров. Зарядил Винсент фугасы. Вот. Тут даже один снаряд, попавший в цель, может нанести серьезные повреждения. но нет, не повезло. Там около 2000 всего получается. Огонь на цели. Двигатель в штатном режиме. Потихоньку сокращается с удалым. Еще один залп. Ну вот, на этот раз нормальное попадание, пожалуйста. Так, погоня за авианосцем заканчивается для эсминца ничем. Там чуть-чуть совсем прочности отнял. Хотя тоже, да, вот советские авианосец, у них ПМК, кстати, неплохие. Может чуть похуже, чем у немецких авианосцев. Ну, от эсминцев, в принципе, помогает отбиваться, отгонять. Зал по морсо. Да, Чуть-чуть больше надо было преждениям, брать. Противники уже и центр отжали, и по очкам вышли вперед, Ну и по кораблям, естественно. Венцент решил поиграть на фугасах. Есть пожар. Ну, британские линкоры, они как раз, да, заточены под фугасом. На них это сподручно. Сури горит, терпит один пожар. Все правильно. Тем более, когда поблизости британский линкор заряженный на фугас, и аварийку использовать крайне не рекомендуется, да. Только когда уже совсем безвыходная ситуация. Либо прочности мало, или как минимум три пожара. Полыхает. Да-да-да. Один-два надо терпеть. Еще прочность, если позволяет. Все, ну, Миссури, Мисури походу, использовал аварийку. Винсент правда, перешел на бронебойные снаряды. Ну, наверное... Наверное, зря. Чтобы бы один-два пожарчика Миссури, аварийка на перезарядке, и до свидания. Четвером против шестерых. Точки брать некому. Ну, единственное, если Винсенту сейчас уничтожить Миссури, пойти на центр. Но ну, там, да, Марсо надо держать в уме. Союзный авианосец. Как-то не особо там атаку произвел. Но одна торпеда вроде урон нанесла. Сейчас опасно, когда да, вот так, у такого противника слишком мало прочности остается, На сближение лучше не идти. Но тут, конечно, навряд ли Миссурис может дойти, чтобы я про таран сейчас хочу сказать. Слишком мало прочности у него уже было. Ну, хорошая возможность. Прямо сейчас Агая в борт. добронебойными да, бронебойными снарядами. Вон он, Марсо засветился. 14 тысяч. Нет цитаделей. 5 минут до конца боя. Торпеды справа по борту. Торпед Марсок без проблем Торпеды удается справа. уйти. один снаряд залетел, хотя бы со сквозняком. Авианосец там бобрами летит к Марсу. Вот, хорошая возможность добрать Токахаси, но не забывать, что он, скорее всего, тоже уже отправил торпеды. Ну как вот, да, вот, ну чуть-чуть больше там, ну 600 прочности осталось. С ПМК все-таки удается добрать. А вот и торпеды. Ну, одну Винсент Орбеды, ловит. не страшно, сейчас ремка еще откатится, прочности много. Вот сейчас интересное противостояние с Леоном на коротке. Союзная Миннесота. Заходит Винсент на центр. Да, вот сейчас есть опасность столкновения, конечно. Троновато торпеды Винсент отправил Надо было подождать, когда поближе подойдет Ну, сейчас посмотрим, попадет, не попадет Если, в принципе, Леон курс не изменит Вроде там курсы пересекаются с торпедой Нет, торпеды проходят мимо Но слева борта перезарядилась Это шанс, чтобы спастись от тарана есть попадание. Вот так даже. Казалось бы, что там за вооружение? Одна торпеда на борт. А вот в таких ситуациях это решает. Сейчас бы не будь вот этого торпедного вооружения у Винсента. все Таран. Ну и, скорее всего, было бы уже поражение. Потому что у противника осталось бы две точки авианосец живых, которые уже не достать. Он далеко находится. Ну, для всех остальных, да, у Винсента есть возможность. И это уже был бы слип. А так, надежда умирает последней. Есть награда основной калибр. Жалко, закончился заградительный огонь у Винсента, но еще 30 с лишним тысяч прочности. Плюс две ремки в запасе. У авианосца, я смотрю, неполные эскадрильи. Так что это противостояние Винсент выиграет без проблем. Еще и точку захватить успел. Долго авианосец там шел к своей цели. Но это его большая ошибка. В общем, всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи, до новых встреч. Пока-пока.